Теория сетей ⁇ это одна из наиболее захватывающих и динамичных областей современной науки, в которой каждые несколько лет случается новый прорыв. Таким образом, мы формируем полностью новый взгляд на мир, настоящую смену парадигмы, которая сосредоточена на связности. От метаболических сетей, которые питают клетки нашего организма, до социальных сетей, формирующих нашу жизнь. Сети повсюду. Их можно увидеть при становлении интернета, в мировых потоках авиаперевозок и при распространении финансовых кризисов. Изучение способов моделирования и проектирования таких сетей является центральной темой науки и инженерии 21 века. Данный курс разработан как всестороннее введение в теорию, лежащую в основе сетей. Мы рассмотрим все значительные темы. В начале курса мы рассмотрим общую картину того, как теория сетей дает нам полностью новые способы взгляда на мир, а также свежие идеи, которые она несет. Далее мы начнем строить основы языка для обсуждения сетей, рассмотрев теорию графов. Впоследствии мы поговорим о сетевой структуре и топологии. Рассмотрим различные модели и поговорим о безмасштабных сетях и удивительном феномене тесного мира. Также мы поговорим о сетевой динамике, диффузии и устойчивости. Узнаем каким образом вещи вроде вирусных видеороликов распространяются по сетям. Обсуждаемые темы будут представлены в нематематической, интуитивно понятной форме, поэтому не потребуются никакие специальные научные знания. Курс разработан так, чтобы быть понятным для всех интересующихся этим предметом.